Надоело быть бедным? Жить в долг и постоянно откладывать свою мечту? Станьте самостоятельным! Впустите успех в свою жизнь! Популярность, деньги, удача! Ты это можешь! Записывайся на мой курс по преобразованию своей жизни первый урок бесплатно прямо сейчас это видео научит вас как обрести финансовую независимость пассивный доход и наконец-то добиться своей мечты на примере игры Time Flow. это самый реалистичный симулятор пути к успешной жизни у большинства людей которые поиграют в эту игру жизнь изменяется до неузнаваемости Посмотри хотя бы на меня. Я богат, у меня красивая жизнь, я получаю миллионы долларов в день. При этом у меня масса свободного времени, чтобы обучать таких людей, как ты, которые еще не постигли секрет успеха. Кстати, в игре можно создать полную копию себя и посмотреть, насколько быстро вы проиграете. Ну, или насколько быстро вы сможете добиться успеха. Давай сейчас создадим типичного посетителя моих тренингов по саморазвитию. Начнем с портрета. Так, так, это не то, это не подходит. О, да, именно так выглядят большинство моих клиентов. Но я сделаю из них настоящих, богатых и успешных людей. Возраст поставим 24 года, а мы поставим Вася. Вот такие вот Васи работают чаще всего нигде, ну или имеют очень низкооплачиваемую работу. У Васи нет образования, и он ни разу в жизни не был ни на одном семинаре по саморазвитию. Ну по нему даже видно. Зато вредных привычек у Васи полным-полно. Он интернет-зависимый, играет целыми днями в компьютерные игры и любит иногда или даже не иногда, а очень часто, сделать ставочку на свою любимую футбольную команду, которая выигрывает крайне редко, но Вася все равно надеется. К счастью, Вася до сих пор живет с родителями и ему не нужно тратиться на жилье. У Васи есть 30 тысяч рублей, которые он копил на новый компьютер, потому что старый ноутбук уже не тянет новые игры. В общем, жизнь у Васи сложная. Ну что? Узнаешь в нем себя, мой дорогой посетитель. Первый шаг к решению проблемы – это признание проблемы. Ну что ж, выпустим Васю в этот жестокий мир. Но перед этим, мой дорогой друг, ты должен знать, чего ты хочешь от этой жизни. О чем ты мечтаешь? Подумай. Может ты хочешь повидать мир? Или может быть слетать в космос? Или стать поп-звездой? Может, ты вообще хочешь приобрести свой личный остров вдали от цивилизации, чтобы спокойно провести там остаток дней? Чем амбициознее и крупнее твоя цель, тем усерднее тебе придется работать, друг мой. Но мечта у тебя обязательно должна быть. Если ты ни о чем не мечтаешь, то ты ничего и не добьешься. А знаешь, о чем мечтает Вася? Он хочет заснуть крепким криосном на тысячу лет, чтобы увидеть светлое технологическое будущее. На это нужно 1 миллион рублей. 1 миллион рублей! <пустяк>, Пустяк! Для меня это карманная мелочь. А я научу тебя зарабатывать такие деньги на примере Васи. Что ж, наш путь начинается. Пора увидеть жизнь. Как видишь, жизнь очень похожа на поле для настольной игры. И на каждой клетке тебя ждет какое-то случайное событие или возможность. В жизни тебе никто не гарантирует ничего вот так прям сразу. Жизнь это череда случайностей, в которые тебя приводит судьба. А ты уже сам решаешь, как реагировать на эти случайные события. В первую очередь, конечно, многое зависит от удачи а уже во вторую от твоего выбора. Посмотрим, как повезет Вася. Итак, бросаем кубик и нас продвигает на несколько шагов вперед. Как только мы начинаем игру, Вася уже хочет растратить все свои деньги. Хочет записаться в бассейн. Это, конечно, похвально, но у тебя пока нет на это денег, друг мой. Твой денежный поток – 1250. Ты сразу идешь в минус. Для тех кто не знает я объясню денежный поток это доходы минус расходы если он положительный то ваши деньги растут если он отрицательный то это значит что вы больше тратите, чем зарабатываете лучше держать денежный поток всегда в плюсе иначе вы быстро потеряете все деньги и станете банкротом но чтобы такого не происходило нужно всегда искать новые источники заработка и постоянно наращивать свои доходы вот вася например решил открыть свой малый бизнес заняться репетиторством не знаю, правда, чему и кого он будет там учить, без образования-то, но это уже его дело. Кроме обычных трат, у нас с вами есть и другие самые разнообразные траты. Ведь мы все с вами люди, и когда у нас в кармане есть хоть немного деньжат, они нежно шепчут нам. Потрать нас, потрать. И мы частенько покупаем всякие вещи, которые не очень-то нам и нужны на самом деле. Вот, например, Вася захотел себе планшет. Пустяковая вещь требует содержания, но ее можно использовать в работе. В свои 24 года Вася уже чувствует себя старым и хочет потратиться на курс коррекции позвоночника, на который ему нужно 12 с половиной тысяч. Да, много сидеть за компьютером вредно. Еще один мой вам совет. Не пренебрегайте все время учиться чему-то новому. Получайте образование, посещайте семинары, изучайте техники тайм-менеджмента и, главное, самообразовывайтесь. Вот, например, Вася решил изучить технику целеполагания, чтобы в будущем бросить свои вредные привычки. Я бы на вашем месте уже давно бы принес блокнот и ручку, потому что таких мудрых и полезных советов вы больше точно нигде никогда не услышите. Да-да! Правда? Несите, давайте, я жду. Ну так вот, Вася вдруг попал под временное сокращение на работе с удержанием 40% зарплаты. Такое может случиться с каждым. Предприятие, на котором вы работаете, может закрыться, вы можете попасть под сокращение, много разных причин. Чтобы в один день не потерять все, что у вас есть, я рекомендую вам диверсифицировать ваши доходы. Ох, какое сложное слово, но значит такую простую вещь. Имейте несколько источников заработка, если один из них вдруг подведет вас, то вам помогут другие. В один прекрасный день Вася решил избавиться от некоторых своих вредных привычек. В первую очередь он решил перестать делать ставки и играть в азартные игры. Это никогда не принесет прибыли. Выигрыши всегда будет только казино. Прошло всего три месяца после этого и Васю уволили с работы. Теперь он больше не продавец. Знаете, и такое бывает. Когда вы работаете на кого-то, стабильность ваших финансов зависит чаще всего не от вас. Однако никто не говорит вам, срочно бросайте работу и открывайте свой бизнес. Там еще больше риска. Но за свои деньги нести ответственность надежнее всего самому. Однако мои слова Васе не помогли и он впал в депрессию. Но ему все равно хватило сил, чтобы записаться на биржу труда и через месяц ему предложили новую работу на тех же условиях, что и на его предыдущей работе. Но денег все равно не хватало, а до мечты еще так далеко, и поэтому Вася решил устроить гаражную распродажу, чтобы распродать все старые вещи, которые ему больше не нужны. И все вырученные деньги, со всеми имеющимися сбережениями, он решил положить на банковский депозит. Я одобряю его выбор, ведь так денежки будут понемногу копиться и будет меньше соблазна, чтобы их потратить. В общем, мне кажется, я уже дал вам слишком много полезных советов бесплатно. Поэтому я вам просто покажу, что Вася за 38 лет под моим чутким руководством наконец-то смог достичь своих целей и исполнить мечту всей жизни. Теперь это уже не тот Вася, что был прежде. И так будет с каждым, кто последует моим советам по достижению успеха. Я вот планирую написать книгу, куда вложу все свои самые мудрые мысли, и купив которую вы сразу же моментально станете успешным, богатым и влиятельным бизнесменом. Ну а если нет, то можете походить еще на мои платные курсы. За одно занятие всего 49 долларов 99 евро. И еще, я же говорил, что хочу написать книгу. Так вот, как-нибудь скоро я выпущу видео, где расскажу, как написать книгу. Естественно, на примере какой-нибудь игры. А пока, до скорых встреч!